Добрый день, с вами Дмитрий Рудых. Сегодня мне видео больше информационное, чем познавательное. И касается оно в первую очередь тех, кто приобретал видеоинструкции, как за 40 минут найти свободную землю и составить схему земельного участка. Я периодически отслеживаю все новшества изменений, которые происходят в земельном законодательстве. Не так давно изучал один из вебинаров разработчиков программы АРГО и наткнулся на один примечательный комментарий в котором дважды упомянули мое имя. Автор комментария скрыл свою личность под вот таким сочным наименованием своего ника. Позиция автора сквозит неподдельной пролетарской ненавистью, в том числе по отношению ко мне, ну и по всей видимости ко всем другим людям, кто зарабатывает каким-то образом в интернете. Но не в этом суть. Автор сообщает, что схему можно составлять, не получая никаких выписок из рус данное утверждение меня весьма заинтересовало, я связался с автором и он мне предоставил свою позицию, обосновал, каким образом можно составлять схемы, не получая так называемый кадастровый план территории для того, чтобы формировать схемы в Арго. Тот секрет, который мне открыл автор гневного комментария, пришлось конечно дорабатывать, но в основном он был прав. Система Арго содержит в себе возможность составлять схему земельного участка не заказывая специально кадастровый план территории из Росреестра. Я записал видео и включил это дополнительное видео в комплект материалов о том, как найти свободную землю и составить схему земельного участка. К сожалению, пока я не успел проверить работоспособность данного метода формирования схем земельного участка на практике, но сама программа позволяет сформировать схему, не заказывая кадастровый план территории. В связи с этим автору под ником Мир Презерватива, о, прошу прощения, Мир Стриптиза, я хотел выразить благодарность, несмотря на его негативное отношение ко мне, поскольку теперь мои клиенты и пользователи получат еще один дополнительный способ, с помощью которого могут формировать схемы земельных участок, не заказывая кадастровый план территории. На этом у меня все. С вами был Дмитрий Рудых. Увидимся в следующем видео.